Друзья, всем привет! Как бы я ни старался защитить свой автомобиль от сколов, есть такие моменты, когда заправщик промахивается мимо горловины бензобака, либо вы паркуетесь возле металлического забора или автомобиля и неаккуратно открываете дверь, либо просто выезжаете на природу, и клиренса вашего автомобиля недостаточно для того, чтобы проехать то или иное препятствие. Также, друзья, если вы подписаны на мою группу ВК, то я там выкладывал пост, в котором говорится о том, что компания подкраска.ру занимается изготовлением и продажей подкрашивающих средств для наших автомобилей Kia и соответственно, чтобы вам рекомендовать эти средства, я решил заказать и также проверить, так как у меня автомобиль белого цвета код краски PGU, так что друзья давайте сейчас посмотрим, что мне приехало и будем проверять, друзья, вот такая вот небольшая коробка ко мне приехала комплект состоит из трех флаконов здесь у нас краска с кисточкой Kia Hyundai цвет белый, код цвета как я и говорил, PGU Второй флакон у нас лак защитный, прозрачный. Для всех марок автомобилей он подходит. И третий флакон – это жидкость для обезжиривания, тоже для всех марок автомобилей. Соответственно, первый у нас используется обезжиривание, второй – краска, и третий – мы уже наносим лак. Также в комплекте, друзья, есть инструкция подробная, как наносить каждое средство. И также еще в комплекте есть перчатки, чтобы вы не заморали руки. Итак, друзья, давайте сейчас будем пробовать закрашивать вот этот вот скол над лючком бензобака. Взял баллончик с краской. Предварительно его нужно встряхнуть около двух минут. Там есть специальный шарик. Я уже это все сделал И также, друзья, перед тем, как наносить краску Рекомендуется нанести ее предварительно на какую-то металлическую пластину Либо на кусок картона И сравнить, соответственно, цвет краски с цветом вашего автомобиля В общем, давайте пробовать Здесь скол небольшой Я надеюсь, что его видно уже потом не будет Ну и, конечно же, друзья, чуть не забыл Перед тем, как закрасить скол Необходимо взять флакон с жидкостью для обезжиривания И обезжирить место покраски Готово. Теперь берем флакон с краской и наносим. Так, друзья, сейчас смотрю, цвет краски практически не отличается от цвета кузова автомобиля. Ну, конечно, если сильно не приглядываться. Тем более, скол очень маленький и будет очень тяжело заметить издалека разницу в цвете. Теперь ждем, когда высохнет и Третьим этапом у нас будет нанесение защитного лака. Ну что, друзья, подождали, пока краска высохнет. Теперь берем флакон с защитным лаком. И, как указано в инструкции, наносим его кисточкой, так, чтобы было как с бугорком. Все. Ну и теперь осталось дождаться Полного высыхания я думаю что примерно 10-15 минут и лак у нас высохнет сейчас можно видеть как все это дело выглядит Ну а теперь друзья давайте перейдем к пассажирской двери и те сколы которые я вам показывал также будем пытаться закрашивать так друзья сейчас будем закрашивать вот этот вот скол аналогичным образом то есть у меня скол здесь и также на нижней части, в двух местах, это я вот как раз неаккуратно открыл дверь и задел небольшой металлический забор. Обезжириваем. Я очень сильно извиняюсь, у нас на улице сильный ветер, поэтому в микрофон может очень сильно задувать. Но я всячески стараюсь отвернуться от него. Погода сегодня у нас хорошая, как говорят, что это последний день хорошей погоды, поэтому все-таки надо... В этот день как раз все-таки заняться подкраской, иначе потом будет холодно. Так как, друзья, подкраской рекомендуется заниматься, если на улице не ниже 20 градусов. Берем нашу краску и аналогично подкрашиваем. Раз и два. Смотрите, друзья, уже ничего не видно. Скола как и не было. Ну, все, друзья, ждем, когда подсохнет, и будем также наносить лак. Ну а теперь, друзья, переходим на нижнюю часть бампера. Как я вам показывал, вот такая вот у меня картина. Здесь, конечно, уже данный флакончик с краской мало чем поможет, но в любом случае хуже уже не будет. Я постараюсь все это аккуратно закрасить и уже, соответственно, не так будет сильно бросаться в глаза. Аналогично. И с водительской стороны, вот что значит, друзья, клиренса на Kia Rio 4 не хватает. Ну что, друзья, предварительно хочу сказать, что результатом я очень доволен. Посмотрите. Цвет вообще сошелся, прям как будто здесь и не было ничего. Конечно, если приглядеться... То можно увидеть, что здесь закрашено Но в любом случае цвет в цвет вообще попал Ну и, конечно, друзья, то, что было и как сейчас есть Это вообще небо и земля То есть здесь было пошоркано черные пятна То есть э, краска полностью была содрана Сейчас же, друзья, все аккуратно, все подкрашено Никакого различия я практически не вижу Невооруженным глазом, можно сказать Да Даже если буду очень сильно присматриваться Практически вообще ничего не видать Ну и конечно, если я отойду то вообще можно сказать, что с бампером никогда ничего и не было. С этой стороны я нанес несколько слоев. Краска уже подсохла. Сейчас я, наверное, еще один слой нанесу и буду уже покрывать защитным лаком. Итак, друзья, еще раз показываю. Так получилось здесь закрасить скол. Дальше. Дверь. Здесь чуть-чуть есть, но здесь как бы идет то что краска сковырнулась остался след. можно еще попробовать слоем подкрасить и нанести лак и вообще будет отлично. внизу так вообще ничего не видно. Пампером я вообще доволен ничего не видно. Ну что, друзья, результаты вы видели сами. Надеюсь, у меня получилось вам все подробно показать и рассказать. Если у вас есть аналогичные сколы на автомобиль, то однозначно рекомендую к покупке данные средства. Сайт подкраска.ру На моей группе ВК есть пост, который я выкладывал. Также я оставлю ссылку на них в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока.